Каждый раз, когда вы думаете о человеке хорошо, вы фактически закладываете потенциальную опасность, потенциальное разочарование в этом человеке. Я думаю, значительно логичнее и значительно практичнее будет думать о нем изначально плохо. Тогда вы как минимум не ошибетесь и искренне порадуетесь за то, что человек оказался хорошим, что в наше время крайняя редкость. Поэтому мой вам совет – думайте о людях плохо и вы точно не разочаруетесь, как минимум себя обезопасите. Всего доброго, берегите себя.